Сорт томата Луч. Это очень ранний томат по срокам созревания и растение невысокорослое. Высота куста максимум достигает 70 сантиметров. Плоды вот так в форме сливки, насыщенно оранжевого цвета, гладкие, средней плотности и хорошей легкостью средний вес томата вот возьмем средний вес томата 81 грамм. Я люблю этот сорт за то что он очень урожайный, не болеет, не растрескивается, легкий и очень вкусный. Содержание каротина в этом сорте в пять раз больше, чем в красноплодных сортах томатов. Разрежем и посмотрим, какая у него мякоть. Две камеры у этого плода, сочные, мясистые, сладковатые на вкус, очень приятные. Этот сорт подходит для выращивания в открытом грунте, рекомендуют его выращивать. Но также можно выращивать его и в теплицах. Выращивать можно и рассадным, и безрассадным способом. Очень урожайный сорт.